друзья всем привет это илья рахманин и канал лоцман сегодня у нас к нам попал катер crown line с движком air cruiser 5-литровым на обслуживание в общем рукожопые механики из германии как я их называю не делали или делали неправильно консервацию этого мотора и сейчас я буду показывать, что происходит, если не делать консервацию, или не делать ее так, как надо. В общем, смотрите видео до конца, будет интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Работаем! Вот такая лодка. В общем, как нам сказал клиент, что данное судно развивает обороты 4000 примерно, потом идет сброс до 3000 и больше не разгоняется. Начали смотреть искать, поменяли топливный насос высокого давления, потому что подключили топливомер, он не держит давление. Потом поменяли в итоге. Насос низкого давления тоже отказывается работать. Поменяли фильтр предварительной очистки, ну и топливный фильтр основной на движке. Сейчас покажу картинки, что было в этих фильтрах. так вот консервирует у нас моторы это конечно кошмар то есть вот так люди берут деньги за консервацию все это дело потом зимует неправильно потом начинает работать и клиенты начинают попадать на деньги получается замен двух насосов топливный фильтр основной да и предварительный Насколько мужик попал скажи по вас 120, 120 да? Да. плюс работ механик в полтине да Нет, все вместе. В итоге все это поменяли, катер бежит как надо, обороты не сбрасывает, развивает 5, чуть больше тысяч оборотов. Бежит как парень. В общем, все получилось. Клиент доволен, что наконец-то мы ему сделали лодку. Обращайтесь, телефон. Мой будет в описании. Подписывайтесь на мой инстаграм. Там будет... Там выходят всякие разные моменты и фотографии намного чаще, чем на ютубе. Вот. Времени особо нет. Быстренько на скорую руку что-то снимаю, что-то показываю. Подписывайтесь на канал. Еще раз ставьте лайки. До встречи.